Этот человек это Рей Далио, хороший друг самого Тони Робинса, да, человек, который очень много говорит про экономические циклы, рассказывает, как он формирует свой всесезонный портфель. Нужно понимать, что э, это не является его концепцией, да, то есть человек просто изучает э, труды, теорию, да, экономическую теорию. Это российский экономист господин Кадратьев, который говорил о том, что в экономике присутствуют экономические циклы. То есть, когда вы занимаетесь инвестициями, вы тоже должны понимать, что происходит с экономическими циклами. А, так вот, это Рейдалио, который говорит о следующем. То есть у нас есть экономика, да? то есть как устроена экономическая машина. И устроена она следующим образом, да, то есть до 15-16 века э, рост экономики можно было представить неким таким лучом, направленным на э, северо-восток. Экономика росла очень медленно, то есть экономика росла только исключительно за счет роста производительности труда. Давайте объясню простым языком. Допустим, вы занимались перевозками, да, то есть у вас был ослик или лошадь, да, и вы на этом ослике или лошади могли перевести один мешок картошки из одной деревни в другую, и вот вы занимались перевозками и соответственно перевозили, да, вам за это платили деньги, вы какую-то маржу брали за минусом себестоимости. Как вы можете увеличить да, свою производительность? Ну еще одну лошадь купить, ну еще одну лошадь, да? ну, то есть вы масштабироваться, прибыль свою могли увеличивать исключительно за счет покупки новых лошадей. Тут придумывают колесо, придумывают телегу и получается, что одна и та же лошадь или один и тот же ослик, он за одну и ту же ходку, из-за того, что колесо есть, ему нужно тянуть, да, а не на себе тащить, он смог перевозить не два мешка, а он смог перевозить четыре мешка незначительно уменьшив время на перевозку, и получается из-за того, что объем груза, который можете перевести стал больше, вот это колесо, как рост производительности средств производства, привело к тому, что человек начал зарабатывать больше, и получается, что рост экономики был очень медленный, но ну, такой постепенный, и все равно вверх, да, потому что нашли, росла производительность, да, но росла достаточно медленно. В 15-16 веке да, начинает очень активно развиваться кредит кредитная экономика, и сейчас в настоящий момент мы живем в экономике, основанной на кредите. Что это значит? У нас вот эта вот вертикальная линия, направленная луч на северо-восток, он принял форму такой синусоиды. То есть сначала он растет быстрее, чем растет производительность, потом происходит падение, спад, и потом снова начинается рост но ну, уже с более высокой точки. Что это значит? Почему такое происходит? Смотрите, прибыль, прибавочный капитал создавался исключительно своим трудом. Капиталиста, когда появляется кредит, люди начинают тратить больше, чем они зарабатывают. Сегодня, сейчас. Они начинают тратить больше, потому что кредит доступный, а производство, реальное производство, не успевает за этим потреблением. То есть, человек, вот вы, да, если вы предприниматель или бизнесмен, и вы продаете такую услугу, вам же абсолютно без разницы, если у вас стоит торговый терминал, какими деньгами с вами рассчитаются? Кредитными деньгами или же с дебетовой карточки, с кредитной карточки или с дебетовой. Вы все равно свою маржу получите и там, и там. То есть у вас получается доходы растут, и кредитоспособность ваша растет, и вы кредита больше можете взять. И получается, что кредит, соответственно, приводит к тому, что потребление растет быстрее, чем растет реальная производительность труда. Из-за того, что производительность труда не поспевает за темпами потребления кредитными, начинается инфляция. То есть цены на товар начинают расти потому что производительность не растет, а потребляют очень много. То есть я вот просто ради примера говорю, да? сейчас возьмем в России сделаем ипотеку под полтора процента, автокредиты под 6%, процентов, потребительские кредиты под 10%. процентов. Что начнется с российской экономикой, которая реально занимается производством? Да у Автоваза, блин, все скупят и закроют доступ, то есть на российский рынок всех да? То есть, что произойдет с автовазом? Все, что у него производится, будет выкупаться на корню и станет очередь на пять лет вперед, чтобы машины купить. И поэтому получается, что реальное потребление большое, реальная экономика не успевает за этим потреблением, начинается инфляция. И банк или человек, который выдает кредит, начинает чесать репу. Ага, я сейчас выдаю кредит, но ну, условно там под 10%, а инфляция составляет 12%. То есть, если я буду выдавать кредит по 10%, а инфляция будет 12%, я буду являться альтруистом. Я должен эти риски кредитные закрыть, инфляционные риски я должен закрыть, и поэтому я повышу ставку по кредиту. Кто обратил внимание, что у нас сейчас ставки по кредитам стали ниже, ставки по депозитам стали ниже, и кто понимает причину? Потому что Центробанк России опустил ставку ключевую, банкиры опустили ставку. Почему банкиры опустили ставку? Потому что экономика не растет потребление не растет, люди не верят в светлое будущее, они забыли, когда уже у них повышались заработные платы, кредитная нагрузка и так у них сверхвысокая, то есть потребление внутри России сжалось, все, инфляция замедлилась, инфляция замедлилась, и банкиры что тут в этом случае говорят? Так, надо выдавать кредиты, а народ не берет, он закредитован, он в высокую процентную ставку кредиты не возьмет. И, то есть начинается вот этот спад, да? сначала такой бурный рост. Потом, как вы видите на графике, происходит зависание, потому что происходит повышение процентных ставок, потому что разгоняется инфляция, банкиры повышают процентные ставки, процентные ставки становятся дорогими, люди сокращают потребление, а потребление чьё? что это для бизнеса? Это их прибыль, прибыль падает, прибыль падает, экономика уходит в штопор, падение, да? И до тех пор, пока банки снова не опустят процентную ставку, чтобы снова стимулировать потребление. И поэтому, так как мы живем в экономике, основанной на кредите, эти циклы будут периодически повторяться. Пока будет в мире кредит, экономика будет носить цикличный характер. Если вы посмотрите закон о Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки, вы посмотрите, что ключевой задачей ФРС США является таргетирование инфляции и безработицы. То есть, что иными словами это говорит? Это говорит, что нужно ФРС управляет инфляцией, чтобы она была достаточно низкая, но не нулевая, потому что в экономике, основанной на кредите, инфляции не может не быть. То есть, ФРС занимается таргетированием инфляции и безработицы. Откуда берется безработица? Потому что когда кредит дорогой, чтобы с целью обуздать инфляцию, то в этом случае мы получаем, что увеличивается безработица. То есть экономика же заходит в рецессию, начинает падать и все. Итак, вот следующее это... Теория экономических циклов. Соответственно, есть фаза роста, есть фаза падения. Инвестировать желательно в фазу падения, а продавать, соответственно, выходить из инвестиций, перекладываться в инструменты надежные, лучше на фазе роста. Помимо всего прочего, реальная картинка, она представлена следующим образом. Да? То есть, есть долгосрочные кредитные циклы и есть краткосрочные кредитные циклы. При этом, если мы говорим про краткосрочные кредитные циклы, они занимают в среднем 5-10 лет. Вот кто заметил, что каждые 10 лет? Что-то в мире такое происходит, блин. Начинаются какие-то экономические кризисы. То есть, есть краткосрочный экономический цикл и есть долгосрочный экономический цикл. И э, характеристики, которые характеризуют современную экономику, как э, мы не жили в период долгосрочного экономического спада. И то, что экономика находится в фазе долгосрочного спада, вот в этой фазе, в этой фазе что происходит? В этой фазе процентные ставки составляют 0%, печатается очень много денег, а экономика все равно не растет. Сейчас речь про концепцию, что есть теория экономических циклов, она подтверждается на практике. В экономике, основанной на кредите, всегда будут этапы краткосрочного роста и краткосрочного падения и этапы долгосрочного роста и падения. Последний цикл такого мощного экономического спада, который наблюдался, это были 30-е годы в Америке, то есть прошло ровно 90 лет с периода фазы последнего такого большого мощного кризиса. То есть краткосрочный циклы 5-10 лет, ну и долгосрочные циклы соответственно 75-100 лет, хотя реально те симптомы, которые мы наблюдаем в настоящий момент, наблюдались в Америке как раз таки в 20-х годах, которые сейчас мы и наблюдаем.